Восьмой аркан правосудия. Одна половинка окна растворилась, Одна половинка души показалась. Давай-ка откроем и ту половинку, И ту половинку окна. Марина Цветаева. Изображение карты. Миловидная девушка в восточном покрывале С любопытством и настороженностью Выглядывает из зарезных дверей старого дома. В этом доме у нее есть все, жизнь ее вполне устраивает, но иногда возникают странные мысли, что там на воле, каков неизведанный мир за воротами. Главное, что будет, если я ненадолго отлучусь, не рискнуть ли мне? Эта девушка не ведает, какие струны души разбудит в ней новое приключение притягательные и таящие опасности одновременно. Дома она знает лишь одну часть себя, одну половину, не подозревая, что за скрытые силы и чувства таятся в глубине души. Чаши весов классического восьмого аркана Таро – символ равновесия. В единстве сознания и подсознания, хорошего и плохого, добра и зла – Такое равновесие необходимо. Если оно нарушается, то в основном потому, что мы не понимаем наших скрытых сил. Справедливо узнать о себе все, Иначе ты можешь превратиться в живую куклу в руках владельца гарема. Значение карты. Конфликт между внутренними правилами и острым желанием их нарушить. Девушкой движет любопытство. Паранжу хорошо надевать, когда у тебя есть султан, способный оценить это. На карте ситуация, которая вполне может случиться, если султан уделяет своей красавице все меньше внимания или за окошком мелькает манящий образ другого: и хочется, и колется, желание разнообразить свою жизнь, попробовать запретного. Кусить неизведанного, сохранив новый опыт в тайне. Состояние. Любопытство, заигрывание, интерес, показная неприступность, взвешивание за и против. Характеристика отношений. Это могут быть отношения пары, в которой по крайней мере один из партнеров уже связан обязательствами с кем-то третьим. Возможна связь двух женатых людей, или же только один из партнеров находится в браке. Однако это не мешает взаимному интересу. Хочется попробовать запретный плод, но не афишируя Адюльтер. Зачем что-то менять в своей достаточно удобной жизни? Если мы рассматриваем зарождающиеся отношения людей, не связанных брачными узами, то карта скажет об их готовности пуститься в любовное приключение. Но очень-очень аккуратно, чтобы не изменить сложившийся распорядок жизни. Если вопрос касается женатой пары, то мы будем говорить о необходимости как-то разнообразить их совместную жизнь. Физическое состояние. Человек сам себя загнал в рамки правил – Однако со временем ему у них стало тесно. Усталость от исполнения супружеских обязанностей, желание разнообразия, но без кардинальных изменений в уже сложившихся отношениях. Чувства. Интерес друг к другу, несмотря на препятствия. Влечение появляется, а потом мы думаем о препятствиях, не так ли? Сильное чувство ответственности и долга не позволяющие делать то, что хочется. Предупреждение карты. Хорошо ли ты подумала о последствиях? К чему приведет твое любопытство? Совет карты. Попробуй, выгляни. Новый роман принесет неизведанные ощущения. Твоя жизнь заиграет всеми своими гранями, наполнится новым смыслом, станет богаче. Совет для женатой пары. Необходимо провести косметический ремонт ваших отношений. Астрологическое соответствие. Лев. В колоде Монары есть одно существенное отличие от принятых схем установки астрологических соответствий. Взяв за основу порядок арканов, предложенный Орденом Золотая Заря, автор возвратил арканам 8 и 11 их прежние места. Он отказался от перестановки Мазерса, сделан на его году соотнесения арканов с эзотерическими астрологическими атрибутами. В этой колоде правосудие идет прежде силы, но астрологическая последовательность символов не изменена. Поэтому восьмой аркан называется правосудие, но соответствует знаку льва, а сила соотносится с весами. Таким образом, в восьмом аркане причудливо смешались значения классического правосудия и характеристики зодиакального льва. К строгости и праведности даже некоторой жестокости правосудия добавляются нотки игривости, живости, непосредственности.